Реальный музей браки Летом тут очень интересно и красиво. Но зимой очень красиво, но э, мало что видно. Вот. Это главное здание, жилой дом. Вот там были разные, насколько я помню, были инструменты для животных и сами животные. Вот там, это называется Рыя по-латышски, я не знаю, как по-русски, но там... Э, э, Кула. Молотили, молотили зерно. Но мне, ну да, а вот одно из этих зданий строил мемориальный музей браки.